Если вам надоело смотреть, как школьники учат английский 10 лет, потом учат его в университете и не могут им пользоваться. Может быть, вы тоже прочувствовали эффект школьных методик на себе и сожалеете, что после стольких лет труда так и не получили навыков свободно говорить и понимать людей в любой точке мира. И хотели бы, чтобы участь молчания и непонимания иностранцев обошла страной вашего ребенка, то это видео специально для вас. Впереди шестой секрет, о котором молчат школьные учителя, но обязаны знать родители, каким должно быть результативное обучение детей английскому языку. С вами Диана Билан, кандидат филологических наук, переводчик, лингвист, преподаватель английского языка онлайн-школы ILS. ILS – Your Bilingual Future что я имею в виду под результативным? Язык – это потрясающий инструмент общения между людьми разных культур. Это инструмент успеха личного и успеха профессионального. Зная английский язык, каждый человек открывает для себя совершенно другой, красочный, полный безграничных возможностей мир. Человек становится не просто сторонним наблюдателем, а активным участником жизни. И мир дарит ему потрясающие яркие впечатления и обогащает его знаниями. Активно путешествующие люди – это люди совершенно с другим мировоззрением, видением в жизни и качеством жизни. Владение английским языком – результат, который ожидает каждый, кто вкладывает в занятия свое время. Средства. И даже это не самое главное, кто вкладывает в изучение английского языка свою жизнь. Чем более качественный инструмент вы дадите своему ребенку, тем больше вы повлияете на его будущее и успех. Учит английский язык миллионы детей во всей стране, во всех городах, а владеет им всего 13% окончивших школу детей. Вы хотите, чтобы ваш ребенок попал в эти 13%? Во многом причиной этому низкому результату является школа. За год в школе часто меняются учителя. Особенно это касается учителей английского языка. Уроки отменяются неделями. Учителя уходят, приходят новые. Новые учителя начинают все сначала. И главное, всем все равно. Хотите знать английский хорошо? Учите дополнительно, так говорят сами учителя в школе, и складывают свою ответственность на плечи родителей. За 17 лет обучения детей в школе АЛС, даже работая со студентами на кафедре иностранных языков университета, я встречаюсь с подобными ситуациями каждый год, и ничего не меняется. При всем своем уважении к школьным учителям они замалчивают многие вещи, которые родители знать обязаны. Вы узнаете их все в этом и последующих моих видео. Итак, первое, о чем молчат учителя в школе: учителя английского языка в любой школе дают ученикам сведения о языке, но никак не сам язык. Единственная главная задача, которая стоит перед школьными учителями, это подготовить ребенка хоть к какому-то более-менее удовлетворительному результату при сдаче тестов, контрольных работ и письменных экзаменов. Тем более, что в 2022 году ЕГЭ по английскому станет обязательным для всех. У них нет задачи научить владеть английским как инструментом, научить разговаривать на нем, выражать свое мнение, свои мысли. Устная часть, которая, кстати, является частью будущего ЕГЭ. В их компетентность не входит научить ребенка владеть реальным языком. В магазине, в ресторане, в аэропорту. Поэтому дети, окончившие школу, никогда не смогут пользоваться языком по-настоящему в жизни. Если вы действительно хотите, чтобы ваш ребенок владел языком, учить язык нужно тот, на котором говорят в реальной современной жизни, а не тот, который дается в тестах. Причем учить его и пользоваться им каждый день. Это шестой секрет результативного обучения детей английскому языку. Соприкасайтесь с языком каждый день. Как ваш ребенок говорит по-русски, также необходимо тренироваться на английском языке каждый день. Каждый день нужно развивать все языковые навыки, чтобы выработалась устойчивая привычка. Ушел страх, ушел страх говорить, делать ошибки появилась спонтанность речи. Кроме того, я убеждена, что учиться надо с преподавателем и профессиональным преподавателем. Это значит, что фактически вам нужно выделять минимум по часу, а то и по два каждый день. Чтобы отвести ребенка на занятия, многим отстоять в пробках, вашему ребенку нужно отказаться от других дополнительных занятий, которые тоже очень важны для общего развития ребенка, который нравится ребенку и заниматься только английским. Тогда у вас будет результат, о котором можно только мечтать. Вы, наверное, сейчас думаете, ничего себе совет. Это невозможно. И вы будете правы, если вы хотите провести полжизни, ожидая своего ребенка где-то в коридорчике или в машине, пока он занимается или оплачивает приезд репетитора на дом, то это скоро станет невозможным. Поэтому появился второй вариант – это онлайн-обучение, которое сэкономит вам время, здоровье и, самое главное, жизнь, и позволит вашему ребенку развиваться всесторонне, продолжать посещать любимые кружки и занятия. Занимаясь по специально разработанным программам, ваш ребенок освоит английский язык в 10 раз быстрее, станет интересным собеседником и приобретет множество друзей из других стран. Подписывайтесь на наш канал и получайте всю актуальную информацию о наших программах и специальных предложениях первым. А в следующем видео вы узнаете о пятом секрете, как добиться результативного обучения детей английскому языку, который я обнаружила, обучая детей в течение 17 лет в школе АЛС, и о котором также предпочитают молчать школьные учителя. Буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях под этим видео. Если видео было полезным для вас, ставьте лайки и пишите комментарии.